Я правда, я вам еще раз повторяю. Поэтому вот здесь, только здесь, виагнолы и виагстаны натуральные. Именно в авроре сразу говорю. Другие где-то вы услышите. Это будут пептиды, это будет другие названия какие-то, либо похожи на наши, но я вам сразу говорю, это не имслово. Это точно могу сказать, потому что я дружу с этой семьей, и еще Игорь был живой, и мы с ним начинали. Пять лет назад я просто как бы ну, влюбилась вот в этого человека, потому что... Вообще виаргона Виафтана на сегодня 46 лет. Я Они у нас господин применялись. Я вам больше скажу. Это вообще военное министерство заказ сделала заказ. И тогда ученые начали эту разработку. Оля просто об этом чуть-чуть не сказала, но она вот вам уже подсказала, что Маленкову загляните и посчитайте, сколько это лет было. Я... Я, да, пожалуйста, вы... Вы можете, я, я хочу можете, просто вот те виаргоны, которые сегодня есть в компании Аврора нам поставляют с лаборатории Института биологии Российской Академии медицинских наук. Поэтому это те как раз концентрации, которые были исследованы, которые были значит, применены, клинически исследованы. И именно Аврора именно располагает вот этой продукцией. Это Москва. Это Москва, Институт биологии. Прирам. Ну, короче говоря, рассказываю. Вот, вот, кто не слышит, пожалуйста, пожалуйста. Прям вербон номер один и вербон номер шесть. Слух завязан на почках, сразу вам говорю. Это прям, прям связь хорошая, шикарная связь. И когда говорит, я не слышу, значит, хотите коммулементов больше. Почему я говорю короче, потому что, на самом деле, всего четыре причины. Я вам сказала, и хватка воды, качественно чистой, хорошей, настоящей, она у нас, слава Богу, есть, и мы можем это использовать, и большой объем, когда особенно проблемы с почками, с давлением, с человеческим сосудистым, пить воды много можно и нужно. Я могу это вам доказать на доказательной базе. И как это сделать, даже покажу, отеков, ну, первые четыре дня, может быть. Потому что вот то, что Оля сказала, гильзия, которая, она дело в том, что не должно быть, понимаете, а она у нас не получается, мембраны разорваны все, и поэтому ничего не происходит, и, и уходит, как извините, видите, ну, унитаз, будем так говорить, и с захватом еще то, что нужно. Так вот эти способны препараты полностью восстановительные процессы сделать. Нравится вам, не нравится, верите, не верите, я уже в Крыме выступала, в Крымском государственном университете, среди четырех академиков и врачей, высшей категории, потому что у них в мозг никак не вошло, что это может быть, потому что у них практика показывала только один алгоритм лечения. Я вышла из рамок, сразу вам скажу, как только рассталась медицина официальной, я стала идти по пути восстановления, не лечения, а восстановления. На Востоке я этому научилась, мне это понравилось, я стала принимать эти методы, и здесь подвернулась вот такая прям ну, я считаю, это не просто подарок, это подарок Бога, честно. Почему? Потому что, во-первых, они очень быстро действуют, они информационные. Вот. Их проверяли и в космосе, я вам сразу говорю, эту информацию нигде вы не узнаете, это Игорь лично рассказывал, когда он был жив. мы с ним разговаривали. И самое интересное, что когда разговоры состоялись и много информации об этом было, я говорю, значит, можно рисковать безопасен раз то есть нету отдаленных последствий до да, передозировок нет значит что остается делать только применять сочетание и вот с того момента мне как бы благословили на то что я то что хочу то и врачу вроде как понимаете но у меня принцип не навредить остался еще советского союза поэтому я на самом деле очень тонко подходила я очень все это изучала и читала и в итоге получилась вот такая информация две причины я вам назвала Третья причина, это как раз то, что Оля сказала про токсины, выведение токсинов стало практически невозможным за счет того, что ГМО, за то, что химия. Знаете, я вот смотрю Украина, я вас очень люблю на самом деле, но я так за вас переживаю, у них полностью открыты все границы на ГМО. У них завозят ГМО столько, я не знаю, кого не рожать там будут. Это вот ужас ры, Это ры, вообще да, страшно делать. Вот. Ну, нет, это серьезно. Нет, и, нет, и еще нет, последняя нет, причина, это недостаток энергии. Это знают особенно мне старшие поколения, все говорят. Они говорят, Оля, приду глазами бы все переделал. Ну дальше стула не поднимусь". А глазами уже переделал. То есть энергия пошла внутри и все. Так вот, энергия, как раз вот то, что Оля и сказала, это в митохондриях. Слышали такое слово? да? Так вот, это вообще на самом деле, это прям электростанции. И когда Игорь Александрович сказал, что биогонные способны восстанавливать митохондрии, я говорю, вы смеетесь, это старая гвардия, которая вот так ходила. Они сейчас все на лыжах впереди. это они мне сейчас сноуборды все типа покупают, это они мне сейчас носиться будут? И он говорит, да, но я не поверила. И вы знаете, я взяла сразу первую возрастную группу, сразу. Вот, почему? Потому что я понимаю, что я иду к этому процессу, и мне хочется посмотреть, как я буду выглядеть лет через 20, 30, 40. И я взяла эту группу, я им рассказала, вы, вы будете мне в эксперименте, в каком я в молодом. Они говорят, господи, тут уже до грубо бы дойти, а ты вот там молодом. Вот у меня был Сузовский интересный момент, там 77 лет. То есть вы в возраст можете спросить, я вам говорю, какой. Вот сейчас у меня 8,6, 92, он просто очень мало. общаемся, потому что он сейчас занялся научной работой. Да, мне когда не до этого. А вот 77, женщина, которая серьезные проблемы, она настолько щепетильна, что у нее вот такая вот стопа медицинских исследований, диагнозов, больниц, всего-всего, чего вы хотите. И в итоге, когда мы встретились, и вот прошло сейчас полтора года, ей 7-7 лет, вместо того, чтобы умирать, она у меня замуж сейчас выходит. Вот. Она помолодела, она постройнела, у нее энергии, я ее сейчас вам скажу, вообще догнать невозможно. Мужчина моложе на 12 лет говорит, ты тормози, тормози, тихонечко. У Мне так нравится вот это слово «тормози». Я говорю, нет, тормозить мы уже не будем, мы уж по полной, пусть как есть. Так вот, поэтому у меня, я говорю, другой немножко подход. И когда вот эти четыре функции все выполняются, то есть воду же пить можно, а тут у нас четыре воды, которых я просто обожаю, я пиваюсь, и я люблю эту воду. Вот, если вы хотите, чтобы процессы быстро с варгонами начались, и вы прям почувствовали в первую неделю такой результат, пейте кипяток. Ну, не в плане нет, нет, нет. Просто в старинные фильмы военные посмотрите, Партизанские отряды, либо еще что-то, куда-то сейчас за кипяточком сбегают, потом садятся и начинают разговаривать. Все пьют кипяток. Почему? Я вам расскажу просто процесс, и вы поймете, почему мне виаргоны, я просто на одних виаргонах и на воде тогда вытаскивала людей, а сейчас... У меня целая база, вот прям, я прям, вот вы знаете, слово кайфа не, не люблю, вот драйв такой ловлю, что я могу спокойненько раз-раз сопоставить, и у меня все, люди уходят через неделю, они мне все приходят, себе приходят, ощущения другие, глаза горят, они внешние за неделю, возраст без разницы, потому что клетка вообще подвержена, что 150 лет у нее эти митохондрии работают, то есть энергии много, это научно доказано. И поэтому, когда человек, извините, упаковался в то же время, то остаток там 70-80 лет уходит куда? В могилу. Понимаете? А его можно выдернуть сюда и использовать, поэтому за тот вариант, что на своих ногах как можно дольше и молодым. Вот я за это, вот, честно. Поэтому вот к этому и стала стремиться. И вот с водой что происходит? Когда вы пьете холодную воду, вы помните, даже когда идет раз, и внизу такой кусочек, у нас тут соляная кислота, а у нас падает вода холодная, она пока согревается, пока все, вы теряете энергию. Но как только вы берете горячую воду, а прям горячую, которую каждый для себя определяет, потому что рецепторы свои, что вы делаете? Вы начинаете пить горячую воду, она не заходит желудок, она по касательной проходит сразу на выход и идет на тонкий кишечник через... Господи, это, через фильтр тогда проходит туда она сразу по уходит и сразу начинает работать и запускать весь весь желудочно-кишечный трактный за 8 секунд что значит 8 секунд вы попробуйте и вы готовы представляете вы сразу с утра проснулись а если вы еще большой объем этот сделаете воды реально большой я пью литр где-то сначала 600 литров, очень приятно очень приятно пьется, а если еще и погоничку туда капну, то вообще сказочно. И после этого я начинаю сразу биоргоны. Я спрашивают, куда можно биоргоны? Сразу говорю, когда спасаю людей, во все естественные отверстия. Все зависит от заболевания. Если там, извините, гинекология, то и туда. Если нет, не специфически, я знаете, такое, да? Вот, просто дело в том, что начиналась -то вся история с моей семьи, на самом деле, вот как ни странно, вот болезнь неизлечима. В кавычках у меня нет незначимой болезни, есть точка невозврата. Да, я согласна, когда организм уже невозможно, потому он весь возложился, и времени ему не хватило. А на самом деле абсолютно можно с любой стадии вывести. Я в это верю, потому что у меня официально 8 трупов живых людей. То есть их признали, отпустили, и все, их как бы на смерти, и все уже потрясают. Все живые, все бегают, и на работу ходят уже, там поустраивались половина. Вот. Ну, так вот, рассказываю. Что происходит как только вы выпили горячую воду вы запустили желудочно-кишечный тракт а это вот поверьте он начинается отсюда а заканчивается вы сами знаете и вот эта вся система начинает работать целые сутки для вас пока вы не уснете либо когда вы отдых не сделаете и она уже готовая и вот на эту готовую интуитивно либо Сначала вы будете ориентироваться так, когда вам специалисты скажут, ну что, из веаргона взять. Но потом, вот поверьте, организм такая уникальная штука. И вот не зря Бертлина, я его просто обожаю, ее Наталья Петровна, я это вообще люблю. Ее. Вот Она сказала, вот здесь у каждого же свои тараканы, как мы говорим. Так вот включите вот сюда одну маленькую вещь, называется интуиция. А у женщин, богом она называется, хочу. И вот если утром встала, выпила, воду, ай, хочу и сегодня 25 выпить. Пошла королева и выпила. Вот понимаете, вот тогда она попала в точку. Почему очень много врачей взаимодействовали раньше, раньше врачи взаимодействовали с пациентом, почему они доверяли пациенту интуицию, но он рассказывал врачу затошно, что нужно сделать, чтобы человек это почувствовал. Так вот виаргонами, с виаргонами, когда придет слух, когда придет зрение, я вам сейчас отдельно про зрение расскажу, вот, это все восстанавливается. Но на каком только участке, все зависит от вашего же опять восприятия. У меня есть женщина, которая говорит, я ничего не понимаю, но я хочу быть здоровой. И у нее пошел такой процесс, что, знаете, такая клиника, гейм -голец". Слышали слышали? Mm -hmm. Так вот, там профессор ее наблюдал, она не инвалид по зрению детства, первая группа. Знаете, что такое первая группа по зрению? Это сопровождение. Это человек слепой, у нее серые тона и оттенки. Вот. Теперь эту женщину я по Москве не то, что я догнать не могу, ее никто вообще догнать не может. Профессор теперь пьет все огоны наши и гапает себе в глаза. А ей сказал, ну, что она ослепнет. И брат ее привел, он вот в такой вот проем двери просто не входила. Она просто не могла войти, потому что она не видела, она потеряла ощущение вот, тени, которые. И она пришла мне и сказала, милочка, ты мне не поможешь, но хотя бы вот ощущение вот, вот, тени, чтобы не ушло. Я говорю, вы знаете, я не, не работала с вертанами, я говорю, я с вертанами, да, я не окулист, то есть я здесь не знала, мне пришлось благодаря этой женщине изучить еще и строение глаза. И в итоге я очень довольна была. Но когда у меня эта женщина теперь видит красный цвет, носится одна, прям носится, ее догнать невозможно. Я и говорю, потом, сколько раз вы на тормози, мне неудобно, мне сейчас набьют просто физиономию, потому что вы везде показываете, что вы ну, инвалид первая группа, это сопровождение, она несется вперед, а я ее догнать не могу, и мне становится неловко. И когда мы приехали э, к ним, здесь есть союз э, слепых России, здесь есть Москве, я там была, и когда я приехала, рассказала им, там только два человека, которых биологически они были рождены мутантами. Ну, как бы я мутанты называю, когда не сформировалось что-то, набора нет, не пустой, а вообще его нет. Два человека такие были там, у них не было созрения, там просто не, вообще ничего нет. То есть, как бы сказать, прорези для глаз есть, глазные как бы, яблоки есть, а больше ничего не было, понимаете? То есть вот таких двух людей я в жизни видела. Все остальные, все остальные, я рассказала, мне, сказала, мне понравилось, как они такие, старая гвардия, тоже хорошая такая, они говорят, ну терять-то нечего, ты убегай видеть там мы тебя не видели, в лицо не узнаем. <свят> То есть они меня вообще нормально так встретили, хорошо, и они говорят, тогда беги вроде как, если что. <свят> Но ну, знаете, что произошло? Через два с половиной месяца я приехала, у меня такой стол я просто ревела. Почему? Потому что они, не видя меня, не зная, не доверились, и через два с половиной месяца... У, них, у одних прошли проблемы с глазами, которые всю жизнь текли глаза. Вот знаете, вот сухой глаз, слышали? Mm -hmm. Пошло вообще все равно. Ну, Кто-то у меня с детства, они как начали мне вот эти рассказы, что у них начало проходить. А мне говорят, ты записывай. Говорю, да мне там описать надо. Мне некогда, мне мир спасать. Ну я так. Mm -hmm. Конечно. Mm -hmm. ну, вы же не обижайтесь, я просто это, на самом деле, очень люблю людей. Своих людей, своих, я имею в виду, вот, Советского Союза людей люблю, Грузию люблю, Украину люблю, вообще, то есть, и поэтому мне не до этого было, чтобы записывать, я говорю, пускай лучше вы сами за меня свечку поставите, и все, так вот. И после этого, как только они получили результаты, и обратились в клинику, я все успокоились, все, вся профессура теперь там капает, я спросила только, а почему вы про нас не рассказываете? А почему вы про нас не говорите? Я прям спрашиваю. И мне сказали, вы что хотите, чтобы нас с работы воли? А что мы кушать будем? Прям открытым текстом. Я говорю, и, и, и что вы вот так реально? Да? Но зато, смотри, захожу, они все тумбочки открывали, и у них стоят наши алгоргоны? И веостан, на ней капают, и все. А потом у меня профессор спрашивает, которым Толиану увел, спрашивает, объясни, почему она не слепнет, -то? объясни. Я вот не понимаю эти капли. То есть он, я ведь их пробовала, я их так. Там ничего не запаха, ничего нет. Как она работает? И мне пришлось какой часа с половиной, часа четыре. Я только не так Акуле, быстро, чет, четко, тезисно. А я ему объясняла, как это, насколько мелко, насколько это совсем-совсем вот уникальная, просто информация. Вот я сейчас вам информацию даю, вы же ее не видите, вы же ее слышите и сами к себе как бы преобразовываете. Вот это принцип и аргумент. Это пришла информация, а вы ее преобразовали, понимаете? И когда он долго он слушал, слушал, потом сказал, ну шо, я буду это делать пить, но я так и не понял. Это реально профессор, он классный, ему 78 лет, он потрясающий старичок с чувством юмора, но они сейчас шикарно выглядят, они все пьют. То есть, слава Богу, все живы, иногда, когда у меня есть возможность, я к ним езжу когда этот вот прям про акулиста все начинают, что я потом пошла дальше раз я подумала что людям таким терять было нечего то почему же мне не обратиться к тем людям которым вообще как бы в плане процесса жизни терять нечего то есть онкологические спит ну да вот, вот такие вот сами понимаете очень сложные вот вич например которых отказались от социальной Но они же тоже люди понимаете как бы мы не хотели как бы мы не говорили но вот в хосписе никому бы не хотелось быть. Я там была, честно вам скажу, в международном. Вот никакого мне не надо. Мне вот на своих ногах, как мой дед, 92 года и на лыжах. И все нормально. Что, сейчас гоняю там 15 километров и обратно. Вот так бы мне. Понимаете, сколько Бог дал на своих ногах. Так вот, когда коснулась это, я начала смело брать людей с диагнозами, у которых мастопатии. Почему? Ну это не просто мастопатии у женщин, то, что у нас у женщин много. Я сама к женскому полу отношусь, и видите, заметно очень. Я понимала, что этот процесс может и меня коснуться. Но дело в другом. Дело в том, что мастопатия на сегодняшний день она очень сильно про, ну, прогрессирует. Почему? Потому что женщины ходят часто в брюках. Хотите верьте, хотите нет, но это взаимодействует. И поэтому я вам скажу, единственная нация, которая не сменила никакие социальные это, перепития их не спугнули это цыганки я как ходили так и ходят так вот я вам сразу скажу ни одной цыганки наступать не обнаружили, обращаясь я вам, вот вам один маленький такой фокус да так вот когда только мы стали использовать виаргоны для женского начала у меня прям сочетание их есть почему я правда говорю, за пять лет я брала я дома спала по 4 часа, мне было интересно, мне было безумно интересно с этими учеными общаться. И мне хотелось прям помочь, потому что у меня когда умерла мама, она мне сказала, знаешь, мне кажется, что люди нашли такой препарат, который может помогать даже в критической ситуации. И правда, это правда. На самом деле, биоргоны работают, работают шикарно, со скоростью. Как только вы капнули в язык, скорость выше сверхзвукового самолета в 6-16 раз. Это так передача информации придет. Это очень сложно понять мозгом, сложно, когда не готов. Я была не готова, я долго об этом думала, но когда я видела уже на практике случаи, у меня с собой в сумке обязательно лежит 10 номер. Я очень часто по Москве много работы делаю, и в метро езжу, в метро, чтобы сократить время. И сколько раз было за пять лет, вот за эти пять лет, у меня случаев, наверное, больше 30, когда из метро выскакивают, и все, уже скорую ждут, людей откачивают, возраст, все. Почему? Вы же сами знаете, в метро самый высокий процент радиации. И когда человек перенес либо инсульт, либо инфаркт, неважно, ишменический, все, там без разницы какой то вот эта радиация и вот этот поток воздуха, помните, когда я вам сказала воздух, я его на первое место поставила, там подача идет воздуха совершенно другая, человек за момент проезда, он просто как купируется, и получается, что у него начинается стресс, и от стресса уже куда вылезет. И когда я, бегу, я прям поднимаюсь, бегу, смотрю, уже женщина возрастная, мужчина, и вот, смотрю на ну, губы синие, я подлетаю, тут стоят полицейские наши, я подлетаю, бегом, хватил за руку, женщина-ученец, инфаркт недавно был, его за руку, они разные, мне спокойно, ребят, сейчас, подождите, медик. Вот, и говорю, да, я на него смотрю, он вообще не под мужчина хватит, да, мужчина полгода назад перенес да, инфаркт, Ехали к сыну, захотел, праздник, вот так хорошо одеты, красиво, достойные люди, понимаете, прям приятно. Она стоит, ее трясет, полиция вызывает скорую, надо дождаться, все. Я поэтому десяткой вытаскиваю, смотрите, как зовут она там, Вера, к примеру. Я говорю, Вера, смотрите, вот не отравлю вошел, может, вот сама пусть держу его сюда, потому что вдруг качать придется. Это у меня уже на автомате. Я все это делаю, и я быстренько раз... И говорю, смотрите, раз, все можно, вы говорю, открывайте. Он не в адеквате, глаза сразу видно, открывает, она ему открывает рот, Борисыч, Борисыч, открывает ему рот, я ему капаю, говорю сразу, тут же команду, быстро. Я говорю, 4 минуты срочно, все, все, все, все полицейские стоят, ждут наши 4 минуты, он 4 минуты, через 4 минуты я закапываю еще раз, смотрю. Все, он порозовел, все, у него адекватный взгляд, я это полицейский, говорю, спасибо, ребята, время сказали, сейчас скорую дождетесь, 40 минут запаса, я вам точно могу сказать, за пять лет я точно проверила, что 40 минут точно хватит при двойных дозировках скорой помощи, вы можете спокойно использовать, я вам еще больше скажу, мы работали с теми бараконами, которые были в разведении, а сейчас, как я сказал, нам дали самые, те самые-самые настоящие комплексы, то есть они еще больше, как вам сказать, но они шире работают, они глубже, быстрее и более некачественнее, как вам сказать, эффективнее. – Информационно. – Информационно, да, Оля, спасибо. Они более информационно работают. Поэтому вот эти двукратные применения в острых ситуациях применяйте, ничего не, ни, ничего не потеряйте, а спасти успеете. Вот прям успеете. У меня, я пока сюда ехала, мне фотографию выслали ребята с Калуги, мне так приятно было. Вот мне говорят, а что вы нам должны Я говорю, ну вот вы здесь потому что это очень дорого сейчас стоит. Люди перестали улыбаться. Я люблю старые фильмы, там идут все, улыбаются, а у нас тут идут и все похороны хрону идут. Как будто все хоронят друг друга. Я иду, улыбаюсь, ну понятно, скажу, с птичками разговаривать, но ну, что делать. Так вот, мне сегодня прислали фотографию у моей приятельницы, папе, 78 лет, у него прошел ишемический инсульт, но тяжелая форма была в том, что поражение было обширное. И врач сказал, в этом возрасте на и он будет овощ, то есть придется ухаживать. И Люда не согласилась, она не согласилась, она позвонила мне и сказала, что делать, я бы быстро, первый, второй, третий, потому что у нас на тот момент только было, я вам скажу, сколько у нас всего будет яргона. И, и она мне прислала сегодня фотографию, которую не ожидала. Папа не просто оживает, никакой уже не овощ. Уже все сам, фотографии здесь есть. Я говорю, ну вот, все хорошо будет. Ты, главное, только дальше действовать. Знаете, вот, вот, вот ради таких моментов хочется жить, правда. Вот. Сколько у нас будет виаргонов? Виаргонов будет по наименованию 40. 13 точно, я знаю, это для виагонов и для сыроедов. Вы не волнуйтесь, что их так много. Это очень приятно, потому что вы их поймете сочетание, когда вы поймете, там их несколько. Одни идут вот как раз, то, что Оля говорила, он специфичный как раз, который идут. Ну, биологически, будем там говорить, да. Вторые, это вот которые с растений, именно фитокомпозиции. Кстати, фитокомпозиции две у нас такие мощные, что меня сейчас две поликлиники просто ненавидят за это. это нет, нет. Фитокомпозиции это лещина номер 17. Это варикозное расширение вен. Я вам сразу скажу, вот у кого есть проблемы с венами, кто поднимите руки? Да? Вот смотрите, вот вы все не допиваете девочки воду. Это раз. А еще вы перестали танцевать. А если мужчина, а, знаю, а, а, если, если, вообще... мужчина, а если мужчина, он просто не пьет воду и. и зануда. за нуда. За Ну я вам говорю. Нет, вы просто не знаете, он там скопулезно. Ну, это так же Так вот, вот, значит, лещину нужно тогда, вот у кого вы подняли руку, лещину вам пить. Хотя бы, вот я всем говорю, мне спрашивают, сколько надо, я говорю, 9 месяцев, сколько мама носила. Знаете почему? Вообще, знаете, что такое 9 месяцев? 37, 38, 39, 40 недель. Это в этот момент, когда полностью сформируется от начала и до момента рождения. Так вот, если женщина, это я на Востоке меня учили тогда, если только человек заходит на команду, заходит на команду и на группу себе, что он будет 9 месяцев, это он дает себе, себе дает вторую жизнь. У них это принято. У них меньше, чем 9 месяцев, у них не считается это даже употребление У них сколько вариант, столько и лечись. Но если хочешь запустить правильно программу, 9 месяцев будьте любезны, собой заниматься. И это очень здорово. Мне нравится, я, я этот метод взяла, он хорошо работает и все. Так вот, если вы 9 месяцев спокойненько будете пить воду много, с виаргонами, с продуктами, но есть одно хорошее движение. Либо вы танцуете, но под ту музыку, которая вам нравится, либо по неумывателям приседаете. Знаете, так вот. Вот, так вот сколько вам лет, столько подходов. Но после утреннего кипятка. Это я попробовала и сделала. И когда я сделала, у меня, ну сколько, ну больше 200 человек, там 240. 242-24 человека, у меня такой флешмоб был хороший, когда все вышли, я даже напугалась, я сказала, кто пришел, но ну, это все в парк пришли мои старички, ну они не то что старички, конечно, так я их ласково люблю, вот, короче, выпивайте воду, да, вот, горячую, уже не сразу не сможете, но возьмите за дверь, только на прямых руках и спина прямая, и вот как можете, может быть кто-то так, кто-то так может, ноги не надо на ширину плеч, на ширину та ставиться, это правильно тогда, на ширину плеч, это для гимнастики, а вам нужно, извините, буду говорить как есть, вот видите, да, вот ваша желудочно кишечная, вам надо сначала бутылку помыть, попрысти, а потом, и тогда, а потом утилизирует. вы даже не представляете, если вы выпьете много воды, вы очень удивите, чтобы ели мало, а вот унитаз напугали сильно, потому что это столько, хотя бы вот такой можете быть, вот реально говорю, у меня женщина пришла и говорит, Оля, Я что такая вообще? Буква Г. Я говорю, почему она говорит, я много, а в <смех> туалет не выхожу. Они мне такие откровенности рассказывают теперь. Я говорю, да нет, просто дело в том, что я вам объясню почему. Со временем, вот э, если в медике есть врачи или медики, кто-нибудь есть, да, вот, хоть раз видели же патолога на Вот я тоже, вот, вам, они вот так вот они просто подтвердят. Дело в том, что я друг патолога ну, Это единственный врач, на самом деле, кому доверяют. Четко доверяешь в такой фруктуозный, конкретный. И вот он когда был момент, когда он открывает желудочно-кишечный тракт и говорит, смотри, вот видишь, говорит, волос? Я говорю, да. это, а говорит, капилляры Капилляр должен быть сто раз тоньше. Поэтому стенка сосуда примерно вот так, он рассчитывает, он еще математика у нас такой, там ботаника вообще классная. Вот такой должен быть у мужчины. Я вам сейчас покажу просто. Вот такой должен быть сосуд в плане толщины. А он у него вот такой. Ну То есть, представляете, разницу. Я говорю, что это значит? Он говорит, вот да, это значит. Берешь долото и начинаешь отбивать, и прям все камни. Я говорю, это что? парень хорошо ел, но не пил воду и не двигался так, как надо. Я говорю, подождите, это получается, что человек даже маленький, худенький, тоненький, кажется, но как только он, если выпьет, извините, ведро воды и вот это вот делает, и потом почему туалет-то и пугается все начинает зам, замачиваться. И когда оно вспухнет, я вам сразу скажу, поэтому все мастопатии, которые у меня были, и которые есть, почему я сказала про мастопатии, у меня связь может и пидарелка, но смысл, я понимаю, о чем вам хочу внести. Так вот, мастопатии, на самом деле, это такая трамбовка, это такая бомба, которую вы носите. Вы даже представите, ну, а говорят, она там маленькая, или их там много, так вот, она сжата очень сильно. Потому что Бог женщину бережет, потому что грудь для нее – это вскармливание потомства. И отсюда сама фишечка идет. Надо добрее быть и, ну, будем говорить, нежнее, что ли, к самим, к себе, к близким. Так вот, как только воду начинаете пить, все-все у меня женщины отметили, мастопатия начала увеличиваться. Она все поперепугались. Вот, ну, как бы первая, я сказала, потому что увеличилась. Все, я говорю, здорово, процесс начался, она начинает набухать. Потому что она затрамбирована больше всего. Почему грудь не потрогаешь, почему берут, вырезают, и почему она там ну, как камень? Вот кто носил, не дай бог, я вам точно расскажу. Я, я знаю, что рукова не просто так, я сама резала, я, я знаю, не на себе. Фу, ну, как бы, узнаем. Так вот, что вы делаете? И когда вы пьете, она сначала распухает, а потом она разлагается и утилизируется. Но утилизация должна быть на воде. И вот кто у меня сделал? У меня даже был ролик, его сейчас другая компания гоняет без моего разрешения, потому что там медицинские все, все они все пришли с документами. 12 лет, 15 лет, 8 лет, 6 лет наблюдались у врачей-онкологов. То есть ждали, пока будут, ну, резать. все же ждем, мы же ничего не лечим, правильно там, больницами, и все это дело. И как только я ему рассказала про воду и про ярку, я просто ну, почему вам почему говорю. И когда у них начались процессы, а я им рассказала, что будет обязательно распухать, они приходят, врачи все бегают в надо готовиться к, ну, к операции. Они говорят, ну ладно, когда через месяц? Хорошо, через месяц приду. Я говорю, оттягивайте, оттягивайте время, не бойтесь. Я говорю, ну поверьте, кто поверит, оперироваться не будет. Почему? Ну потому что это так процесс идет. Они себя чувствуют хорошо. Я говорю, вот если плохо себя чувствуете, это один вопрос. Но если вы себя чувствуете при этом хорошо, а у вас как в крови все плохо, это процесс самоочищения включается. Регуляторные функции начали выбрасывать. Все, начинается вся лимфосистема, в кровь выбрасывает этот мусор, прям сбрасывает. Но в каком количестве, я честно вам скажу, ни один мама академик не скажет. У каждого все индивидуально. И когда они все это дело увидели, ну, ну что бегали, и через месяц приходят, а они абсолютно чистенькие. И самое интересное, что и форма груди подтягивается, и по-другому выглядят. И вот тут все онкологи начали задумываться. А где мы были? А что есть? Меня потихонечку уже сдали. Там мэр, И они потихонечку ко мне ездят. Так интересно, такая сейчас у нас взаимосвязь. В партизанов играет. То они в партизанах уходят, то я в партизанах ухожу. Ну вот, поэтому я вам рассказываю. Женщины, поэтому это очень важно. От груди идет. Но, интересный момент, что я вам сочетание просто дам, чтобы быстренько проскочил. Вы не записывайте это все будет, Я вам гарантирую, что мы это сделаем вам.